Друзья, привет! С вами канал Джека. И сегодня, кстати, я решил поснимать, как я захожу в гости э, к одному э, довольно-таки, э, ну, наверное, начинающему, но э, и уже известному э, блогеру, ютуберу. Э, у него еще есть брат, кстати. Давайте зайдем э, в жилище. Э, вот он и Алексей. Друзья, вы бы хотели посмотреть, где Жил снимал Муха-8? Я думаю, да. Ну, просто покажи вот пару картин вот это вот. И все. Мы провели с Жекой, с этим рэпером хитовый видос. Вы увидите это на канале у него, у меня. И чем больше народу вот об этом узнает в видео, тем больше народу бросит курить. Муха-8, вот у него... Это, это он рисовал это, это да, картину? 100 тысяч просмотров ему вручили кнопку серебряную. А. Это его картина, он на полке делал такие. Очень хороший, достойный человек. Посмотрите его видео на канале Моха 8. Вы, вы сами все поймете. Там столько людей было, зависимых наркоманов, которые слезли с иглы. Столько людей было, которые вообще не употребляли, но у них было желание попробовать. А у них желание это отшибло полностью, когда они посмотрели его видео. А вот же стоят. Может, кто-то сказать. Вот это вот фотографии. Это но... Очень тяжелые, болючие фотографии. А, -а, -а извини. Вот это вот Игорь. Вот вечная память. Жека молодец, хороший это. Хороший блогер. Смотрите его, заходите. Ладно, друзья. Погнал я. Так, кровать. Короче, не хотят мне. Так, и носок за шею нельзя. А, порвался, что ли? Вот я поэтому босиком как. Друзья, я думаю, вы не обижаетесь на меня, что так вот все, второпясь. Мы просто ролик снимали, и я по нас уже, Алексей, устал. Вот поэтому подписывайтесь на его канал. Ссылочки на его канал будут под этим видео. Вот. А мне пора, я уже убегаю. Друзья, привет! С вами канал Жека. И сегодня, кстати, я решил поснимать, как я захожу в гости э, к одному э, довольно-таки, э, ну, наверное, начинающему, но э, и уже известному э, блогеру, ютуберу. Э, у него еще есть брат, кстати, э, наверное, много из вас, э, но большинство, я думаю, услышали, это «Муха-8», я о нем снимал два ролика. Вот, но лично, не лично о нем, не, не была у меня встречи с ним, да? А Тогда еще я не был знаком с его братом, к сожалению с ним мне не удалось познакомиться, поскольку его не, нет уже в живых, его не стало месяц назад, вот. но мне а, посчастливее удалось все-таки выйти на его брата, познакомиться, встретиться, а, снять уже совместный ролик, мы сняли, а, где он у меня интервью берет. Вот. И, естественно, я вот у него в гостях, я думаю, через какое-то время, может быть долгое, может быть и не долгое, эта хата, скажем так, квартира будет легендарной, как там у Цой, например, я надеюсь, по крайней мере, вот. да и многие, наверное, из вас подписаны на МОК 8. Или на Апанаса тоже, наверное, хотели бы этого, да, вот. А пока что она еще не легендарная, вот, и я вот решил зайти в гости и вам показать вообще, как живет этот замечательный человек, брат Игоря Мухи-8, блогера, ютубера Апанас, его Алексей зовут, Алексей Апанас, проще будет Апанас. Тоже, друзья, по-народному, по-простому. Давайте зайдем в жилище, вот он и Алексей а по нас здорово. здорово здорово ну что ты покажешь немножко нам экскурсию проведешь по квартире да да конечно я разуюсь друзья все по-людски видите какой я офигевший разувайся вот нет я экскурсий. да какие друзья вы бы хотели посмотреть где жил снимал муха 8 я думаю да ну просто покажи вот пару картин вот это вот и все и тебе пора идти так видите друзья меня уже выгоняет ролик а нет, мы сняли. просто другой человек придет интервью вести мы с тобой провели так, кино, может, будет видос может расскажешь мы а, точно провели с Жека и этим рэпером хитовый видос вы увидите это на канале у него у меня и чем больше народу вот об этом узнает видео тем больше народу бросит курить и желательно если есть другие желающие пожалуйста распространите это видео у себя на канал другим А передачах. видео на какую тему то скажи хотя бы на тему вот человек который а, Жека, вот он подзаработал рак горла, да и там он это все так Красиво описывает, что там любой желающий захочет бросить курить До чего человек дожился вот употреблением никотина Ну почти, и неизвестно, 50. Пусть 50. это будет интрига, я не хочу все рассказывать Не надо, уже видео есть Так, хорошо, а можешь рассказать э, вот про картины, вот эти фотографии э... Ты давай не будем эту экскурсию это... Ты против, что ли? Да мне некогда, мне сейчас... Ну минуту буквально это можешь увидеть. Муха 8, вот у него... Это, это... он, эта 100 картина? 100 тысяч просмотров, ему вручили кнопку серебряную это его картины, он на полке делал такие, очень хороший, достойный человек, он mm -hmm. очень много людей спас в свое, в свое время, и он еще очень много людей спасет, посмотрите его видео на канале Муха 8, вы, вы сами все поймете, там столько людей было зависимых наркоманов, которые следили с иглы, столько людей было, которые вообще не употребляли, но у них было желание попробовать, а у них желание это отшибло полностью, когда они посмотрели его видосы. И столько людей, которые просто люди, которым просто нравилось смотреть его темы обсуждать, потому что он обсуждал не только наркотики, а многие других видосов. Он просто обсуждал жизнь, он показывал жизнь, какая она в реальность, стиль, да? что происходило. Угу. он показывал это открыто, честно, по-простому, как обычно. Парень с урала, борсота. И вот поэтому он так в дисциплинах своей харизме и проницательностью. Все. Алексей, вот, вот это ты... вот его награда да, получается? Ну, давай, закон, правда, да. устал уже. А хотя 3, бы 3, дай фотографии, как, хотя бы снять. Сейчас так. еще один рэпер пойдет. Так можешь про награду сказать нормально, чтобы вот, без я этого я сказать, пойду? Да. Не, еще разок. А вот. Когда-то он набрал 100 тысяч подписчиков, ему вручили награду, как и всем ютуберам вручают. И чего я желаю каждому блогеру и ютуберу. Серебряная кнопка да, серебряную кнопку для начала, а дальше другую какую, я не знаю, золотую платье. Вот, вот такая вот кнопочка. Я думаю, вам видно всем. так Можно так. будет когда-нибудь музей сделать, вот посвятить. Ну, а ну, мне, а вот реально многие люди спорят, да? А в чем он легенда, а в чем он легенда Только уже знаете, сколько человек Делают наколки, да, Муха 8 Или сколько человек посвятили ему Песен, да, а песни посвящают Обычно легендарным личностям Так что я думаю, тут даже не стоит Спорить, и сколько человек этот еще спасет жизнь своими видосами Ну все, а, Подожди, теперь. ну фотографии хотя бы, чтобы, мы, чтобы вы видели а, что, нету что мы его А вот же стоят Может, да. с... Вот это вот фотографии это ну. Тяжелые, болючие фотографии а, извини. Друзья, ну пора мне, видите, как я в наглую ворвался. Вот это вот Игорь. Вот вечная память. Какую ты наглую ворвался? Ну, наглую, уж шпинками. Я да, думаю, что фейсу пофейсовать тебя получит. Дяденька такой э, э, крепкий. Думаю, сейчас меня возьмет и за шкирку. Ну, и выкинет. Это слишком добрый. Хотя и я могу увы, и за шкирку взять. Нет, Жека, время идет. Время. Сейчас человек Да, да, да, я понимаю. Такой же рэпер, как и ты. Все, Жека, молодец. Хороший, это, хороший блогер. Смотрите его, заходите. Видите, друзья, все. У меня. Кстати, кстати оборудование. Это не против, если я... Немножко так хотя бы людям покажу, что тут у меня вот. Ладно. ладно, друзья, погнал я так, кровать. Короче, не хотят мне. Так и носок за шею обязательно. А порвался что ли? Вот ну, поэтому босиком каждый. Друзья, видите у меня? Друзья, ладно, друзья, я думаю, вы не обижаетесь на меня, что так вот все, поторопясь, мы просто ролик снимали, и я по нас уже, Алексей, устал, вот, поэтому подписывайтесь на его канал, а ссылочки на его канал будут под этим видео, вот, а мне пора, я уже убегаю, меня выгоняют, все, вот. давай, давай, все давай. все, давайте, друзья, на, Ты же не будешь отдельно материал полностью устроен? Вот, мне ролик, да, готовый? Я да. Я его вместе залил, полный. Да? Да. А в чем прикол? Ну, как в чем? Я хочу, чтобы у, у меня был на канале. Ну, смотри, у меня. Да, ссылку на твой канал. Тебя. Да нет, не, не важно. Может я выстрелю, понимаешь, и народ еще к тебе от меня тоже подпишется. Давай, давай. То я, Ты я... вот тот фильм видишь? Знаешь канал «Народный Я филе". просто... Один ролик есть, и я бы сделал по-другому. Я бы вот как зашел снял бы. Отсюда выбирал бы лучшие ага. фрагменты, я же весь отдам. Ага. И, и себя бы показывал. Вот смотрите, я навестил, допустим, Апанаса, вот это вот. И Уже? тут же раз. И ты ролик плавно переходит вот в этот момент. О, здорово, Апанас, как дела тут? И они, о, да, да. О, мы с ним тут немножко... И ты себя показываешь, так интересный. Раз, тут опять ты сидишь Я у тут себя, ролик не собираю. хочу, это твой монтаж, это авторская работа. Ну, как я тебе объясню, не хочу портить все. Ну, не, ну, ладно, хоть как хочешь. хочешь, целиком выставлять? Конечно. Я почему а... нам надо встретиться будет? Нет, не чем так... больше людей увидеть, тем лучше такие они ролики должны видеть. Побольше надо. Так, сейчас я как будто бы это... Э...